Всем привет-привет, на повестке дня Тихен. Тихен выложил в Инстаграм, в сторис, несколько фотографий, видео, и все бы да ничего, что он мало выкладывает. захватила этой информации и многие высказываются, и в основном отрицательно. Вот, Техион портит свою репутацию. А я спрошу у Карторо, что послужило поводом, доставлением той информации, которую предоставил Техион в сторис. Что послужило? Что у Техиона сейчас происходит? Достанем карту. Во-первых, он где-то в Поездки может эта карта говорить. Карта что-то показать, что-то рассказать, донести какую-то информацию. Эта карта, знаете, защитить что-то. По этой карте часто, если энергетика, он, это же король жезлов, он оберегает свои владения, защищает. Вот, возможно, ему какая-то информация не понравилась или возможно что-то пишут и по этой карте какое-то раскрепощение в, в этой карте есть больше карта защитника какого-то да? защитит что-то защитит свою э, семью карта десятка пентаклей вышла именно на этот сторис э, говорит о том что вот наслаждаться полнотой жизни вот в этой карте да есть значение этой карты то есть он показывает, что он не монах, в общем, он и умеет повеселиться, скажем, да, показать, какие есть у него реальные желания, показать, что он может, вот и поругаться, и повеселиться, скажем. Карта общения, во-первых. Но в этой карте нет серьезности. Карты вышли больше, знаете, какого-то развлечения. В принципе, все карты так, смотрите, вышли. Какого-то развлечения. Эта карта семьи. Вот, показать своих друзей, возможно. Показать, как проводит свое время и так далее. Показать свою повседневную жизнь. Потому что карты вышли все повседневности. Вот смотрите. Четыре карты даже об этом говорят. Он показывает, какой он богатый, внутренне и, и внешне, и делится этим богатством с другими. Так что пользуйтесь. Человек предоставил реальную информацию о своей повседневной жизни, а ему сразу там море замечаний, что он там портит свою репутацию. Вы о чем? Появился подходящий момент, вот, вот эта карта говорит о какой-то сделке, а сделка, вот у него сделка с вами, с нами, со зрителями, и он, например, ждал, что его поддержат, а больше было какой-то агрессии. Но карта также, знаете, прибыли, я не знаю, там была реклама какая-то, но, ну, наверное, естественно, потому что вот эта карта прибыли и радости, что заработает, в общем Прежде всего, понимаете, вот эта карта говорит об организации чего-то. Карта логики. В общем, это не просто дурачество, это реальные намерения показать. Коллектива, карта друзей, карта семьи. Вот вышел, показал, что он не один. Карта счастья, карта успеха. Чувство, вот по этой карте энергетика завершенности. Вышел, показал, свершилось, при этом заработал показал свой внутренний внешний мир, и все довольны, но, как оказалось, много недовольных. Знаете, в, в этой карте есть, вот эти две карты могут говорить о какой-то ссоре. Еще первая карта, энергетика, тоже говорит о агрессии, а также, я говорила, защитить что-то. И, возможно, вот этот сторис, что он вывод, это с кем-то помириться. Или, например, он посчитал, что это лучший день, лучший момент для великодушного какого-то прощения и примирение, Вот особенно эта карта говорит о примирении каких-то враждующих сторон. И вот я скажу вот на этот сторис, возможно, вот он выложил именно для фанатов, для поклонников пообщаться тет-а-тет, -а -тет, показать свой внутренний мир и так далее. Но поклонники, вот кто-то был рад этому, а кто-то и нет, в общем в этих картах нет никакой тоски, печали, депрессии и так далее. В общем, Реально Техион захотел с поклонниками пообщаться и рассказать немножко о себе. Пользуйтесь! Подписывайтесь на мой канал, кто желает. Ставьте лайк, если понравилось. И всем пока-пока!